привет решил затестить батарею от дрона f22s на дроне f11s как видно батарея прям очень так с натиском влезла очень трудно было но в принципе на влезла очень плотно естественно разъемы все такие же как на f11 поэтому они встали то есть батарея встала нормально то есть можно ее закрепить вот так и она будет работать то есть, вот стандартная батарея от f 11 S, да, и вот батарея от F22S. То есть одна на 500, другая на 3500 Размеры можете посмотреть в моих предыдущих видео, где я разбираю обе батареи. То есть по размеру. Ну, это F22S. Верхняя крышка. Это верхняя крышка от F. 11 s В принципе, они тоже разные размеры, но плата у них плюс-минус одинаковая. Поэтому, как бы, проблем присоединить я не видел. Ну, давайте ее включим. На своем телеграм-канале я уже провел тесты. Ну, тест на включение. То есть всё он коннектится, моторы все запускаются. Все работает. А, тест именно на время полета, да. Еще не проводил Погода, к сожалению, не самая лучшая Зима, холодно, ветер сильный И вечный снег идет Надеюсь в ближайшее время найти все же момент И проверить время зависания Вот я Ну, Сейчас перейду в it режим Кстати, кто вдруг забыл Нажимаем сюда, удерживаем Переходим в ручной режим Соответственно, мы можем запустить спокойно моторы Давайте произведем. Оп. Ну, как видите, все включается, все работает. То есть для, дрона, для дрона проблем нету летать на этих батареях, да, их использовать. Соответственно, все реализуемое. Поэтому я думаю, приблизительное время, ну в идеальных и в теплых условиях, которые сможет провисеть дрон, будет уже 35 минут приблизительно. Потому что на родных батареях он висит где-то 25 минут. Сейчас я его выключу из оточного режима, чтобы не печало. На своих батареях 25 минут. Тоже у меня есть видео на моем канале, можете посмотреть. В общем, надеюсь, скоро будет время, и мы протестируем данный способ. Кстати, еще для защиты, да, как говорится, чтобы аккуратно было. Ну, сейчас у меня все будет вываливаться тут. Аккуратно можно еще сделать вот так. Давайте я пока вот эти сниму, кнопки они сейчас вывалится. Ну, кстати, они полностью подходят под все разъемы, то есть все аккуратно. То есть вот так можно будет закрыть батарею, да? Но в любом случае как бы замочки не держатся, потому что нужно нижняя часть крепежа чтобы они держались, поэтому в любом случае какой-то жгутик, да, там такого по типу, надо будет сделать, перевязать все и батарейка будет идеально держаться. Плюс дополнительная защита от ветра, от сырости какой-то, да, чтобы на плату ничего не попадало. Ну в таком виде будем тестировать. Так что ждите следующего видео на теста. Кстати, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, а также на группу ВКонтакте. Ну и Поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на мой канал в YouTube. Еще раз всем спасибо. Всем пока.